Леночка, скажи, пожалуйста, дорогая, как повлияли практики, которые я тебе давала до ложки, практики на, на то, что ты избавилась, избавилась ли ты от головокружения, от головной боли, что там тебя волновало? Скажи, пожалуйста, как это произошло у тебя? Проблема с головокружениями у меня уже в течение беспокоила меня больше года. Пройдя курс практик небольшой, я полностью избавилась от этой проблемы. В данный момент меня ничего не беспокоит, и все вот эти занятия, которые я прошла, они оказались для меня очень эффективными. То есть я даже не могла поверить в то, что вот такими способами можно ну, эту проблему решить. До этого я обращалась к врачам, но проблема все время возвращалась. И вот в данный момент я чувствую себя прекрасно, то есть никаких ощущений нет больше. То есть я смогу, могу спокойно ложиться на правый, на левый бок, вставать, сидеть. То есть проблемы больше нет, потому что, вот, видимо, те упражнения, которые мы делали, они ну, вот этому способствовали. Поэтому я очень Ольге благодарна, я тебе очень благодарна за то, что ну, вот так вот все как-то решилось очень просто, и мое тело пришло в гармонию, хотя бы вот в этом плане. А скажи а сколько времени занимает э, отводишь ты на это ну, в день это уходит буквально несколько минут Десять ну, минут и этого достаточно я делаю два упражнения, которые мне были показаны и в принципе они очень эффективны ну даже иногда пропускаю но тем не менее вот э, с проблемой больше с этой я уже не сталкиваюсь. Ага. И в дальнейшем ты будешь заниматься этим? Конечно, я хочу продолжить, потому что надо результат закреплять. И я думаю, мне не хочется, чтобы у меня эта проблема возвращалась, а практики мне помогают. И обязательно буду на них дальше ходить. Ну, спасибо. Елена. Желаю тебе здоровья. Спасибо, Спасибо.